И всем-всем привет, ребята, с вами Дима, и сегодня мы будем продолжать проходить Five Nights at Freddy's 9, то есть Five Nights at Freddy's Security Bridge, И мы дошли до того момента, когда мы прошли детский сад и взяли пропуск охраны. А сейчас мы залезли в Фредди и идем к зарядной станции, чтобы зарядиться. Наше время почти стекло, Надо скорее, добраться до зарядной станции. Электричество подается на зарядные устройства в час. В этот момент гаснет свет и происходит опоздание бросить воспитателя детсаду. От него не получится скрыться, понятно? То есть он как бы понимает, да, что мы как бы прячемся внутри Фредди, значит у него есть какая-то информация. Каких Никаких right no, роликов в me нет, больше нету. This is crazy. Это какой-то бред, будто все в этом месте пытается меня достать. Я не пытаюсь. Почему? А Я не знаю, Я хочу помочь тебе, может, и они тоже хотят, хотят тебе помочь. Поэтому а вряд ли ты почему-то отличаешься от них. Все, идем. Ой. Хорош новости. Главная дверь э, будет открыть через 5 часов. Хорош новости. 5 часов. Я не протяну здесь даже 5 минут. Сохраняй спокойствие, если мы снова разделимся. Всегда можешь позвать меня через часы фаз. Я всегда буду. Буду рядом с тобой, когда у меня будет достаточно заряда. Даже, чтобы позвать Фредди, нажмите Q, но мы это знаем. А, главный атриум. Погоди, в главный Атриум. Но, получается, только вот сюда идти. Григорий, мне удалось найти точки выхода. Под кафе этаж один, расположена главная подзорка в правом углу на этаж 03 есть пожарный. Я отмечу обе локации на твоей фаст-карте. Вот похоже, что нет фаст-карты, ты можешь ее подмистраться на центральном балконе. Господи, Фредди, как тебе покоцало? А что ты такой разрушенный? А почему Фредди такой разрушенный? Привет, звезды, это я Фредди. Петры кусок пепперони. Затем посетите наши потрясающие игровые залы и аттракционы. Не забудьте глянуть к, к суперзвезд, чтобы встретиться со мной лично. Ждаю вам все веселого дня. А в призах впечатлений. That... Это был не я, это была запись. Не хочу вводить тебя в заблуждение. To... Я прям обосрался нахуй. пас <coughs> карта. Спасибо, желаю хорошо, хорошо провести время. Так, и теперь мы в новом месте. И куда нам надо идти? Давайте посмотрим. Залезть в... в, в залезть в Вент рядом с прилавком Санат Сайдес. И что-то как-то сильно просрал свою выносливость. Так. Я даже субтитров не увидел. Требуется предмет. Ага, то есть нам надо что-то найти, да? Окей, значит нам надо что-то находить, но только я не знаю, что но... Обознать. Так, это, это этаж 04. Погоди, погоди, погоди, дайте мне задание посмотреть. Залезьте в ван ванкало рядом с прилавком салат салаты и сайды, я не знаю. Ну, короче, нужно. Ой. А, спрят, спрятаться. А типа... Те... Вот ну, сюда залезем. Ой-ой. Пройди, ты что там делаешь? О. Ты куда поворачиваешься? Так, ну пока что у Фредди зарядка полная, поэтому не идти куда-то. Но давайте, если он будет садиться... Ах ты, шмаль. Кстати... Зарядоч... Зарядочная станция, кстати, для фонарика. ляционную шахту реляционная хм. шахта Нету то ничего здесь О, походи. А, пицца, пицца, пицца. Окей, я понял. Ой. А, а, уровень доступа аж целых 4, нифига. отца Вот здесь вот быть? Нужно вот здесь вот вставать, вот в этих вот местах. Так, чтобы он нас не заметил. О, зарядить фонарик, давай возьмем. Так, это нам понадобится. Маленький должен я не смогу добраться до тебя, если в этом отсутствует сигнал. Реально Ты можешь обновить свою мини-карту в комнате охраны береги себя. А, нифига себе, маленький... Такой маленькая писянку писянку Висянку бесит, которая О, ой-о ой. А, ой, это же с этого, с ФНАФ 6 Это, это с, это 6, прикинь чуть-чуть куда мы падаем Отлично, сработан. Ты, ты, ты с консероком дозировки можешь добраться до главной кухни. А, давайте еще зарядим фонарик на самом-то деле. На... Хотя, мне кажется, я и так фонарик сломаю. Давайте сохранимся. Мне кажется, я и так фонарик сломаю. Перезапасать последнее сохранение. Да, я в прошлый раз сломал сохранение. И из-за этого я появился еще в начале. Вы видели, как я ее обманул? А, нет, не обманул задница какая, а? Какая же гигантская у тебя морда Я же бы хотел эту такую да Да, да, да, да, я такой Мне надо, мне надо знать ее маршрут. Погоди, как она меня ловит? А как она меня ловит? Мне что интересно, как, реально. Ну, как бы... А, может быть, я ее на глаза попадаю, все понял. А, слушайте-ка, ребята, может быть, надо подождать того момента, когда она будет.. Короче, мне нужно сзади ее спины идти. Понятно, ребят, понятно, сзади ее спины надо идти. Блин, да, ну вообще офигело, а. Тихо, тихо, тихо. Так уровень 2, окей. Во! успели наконец-то так Пропуск охраны задание обновлено отречь Чику и пробраться на, за... на прогрузочную площадку только здесь, здесь только одна защитная дверь Такая досада. сада с помощью этой консоли можно позволить системой онлайн доставки пиццы асбер что Как это может помочь Чика божать пиццу управлять пидсоботом. Мы что будем сейчас управлять ботом? Нифига себе, давай попробуем. Добро пожаловать в, мега... э, в доставку пиццы Фредди Фазбера. Короче, так сказал. Поздравляем! Вы выиграли бесплатное время улучшения, могут называться до... дополнительные сборы. Давайте начнем. Let's get make your perfect mouth-watering pizza. Yum, it's delicious it's salt. It's needs some sauce. How would you rate your experience so far? That's great to hear. Now, let's get started. Would you like to take a short survey about your experience? It is now time for some cheese, yum. А, блин, нужно папироне было положить. Я понимаю, я не понимаю даже, что оно говорит, потому что я не успеваю даже читать. Ходи, походи, походи. Мне нужно понять, как чи э, тут это... А! А, все, понял. погоди сейчас yeah. короче давайте мы сейчас проиграем давайте мы сейчас проиграем Да-да-да. Короче, сейчас мне нужно понять, как это работает. Но... Вообще, в темноте прям... давай давай давай давай давай так о так позволяет доставить пиццу вам домой или место пребывания могут займёт за допадение сбора за удаленность. опа чика пришла да Ой-ой. Ой! Нашего бота уничтожили. Ваша пицца доставлена. Пожалуйста, оцените нашу работу. Вечеринка с пиццей. Все, а теперь мы можем идти, да? Куда, да? Понятно, куда. А. А, вот сюда так ага то есть нам нужно сейчас уровень допуска вот такой повышать постоянно название кам так этаж четвертый погоди а карта точно. хотя просто посмотреть как карта выглядит что-то запутался как она называет что такое карта а мы сейчас чеку где-то найдем сейчас так, погоди, а как нам ее сюда засунуть? Я нашел заручную площадку, но здесь ничего нет. Здесь ворота, гаражные ворота. Я не вижу, чтобы вырыться отсюда. Чего? Чего? Я даже похоже, на то, здесь есть странный закрытый ящик. ...со значком Something в добавлении погрузочной площадкой. Something... Что-то полно ночи. Тебе нужен более, более высокий уровень доступа, чтобы выбраться этим путем. Возвращайся ко мне как можно скорее. Любные охранники помогут тебе вернуться к Фредди. Ой. Ой-ой-ой, случайно, прошу прощения. Так, теперь нам нужно идти к нему назад, так понимаю, Фредди. Можно идти, идти, идти сюда, сюда, сюда, куда, куда, куда, вот сюда. Ну, я насколько понимаю, типа ой, опять рассразил всю энергию, ну ладно. Пускай, пускай. Давайте на всякий случай здесь сохранимся. Да, перезаписать. А ну зачем мне? Дать его, если он мне и так полный. Не полный, нифига Тип -ти Типа, мне сейчас нужно этот вот пресс, да? Прежде чем начать, прикалываюсь. А, то есть нам нужно было сюда идти. О, о, о. Даже так? Задание завершено. Вернуться к Фредди. Где ты? Только посмотри на это. Фредди, Фредди, ты меня слышишь? Наверняка ты думаешь, что ты очень хитер. Грегори, да, я знаю, ты как тебя зовут. Ты в липу полный. Ты выбрал не ту ночь, чтобы тратить мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь. В бюро. находок. Показывает тобой, не приедут родители или полиция. Как тебе весело сбежать от бю бюро находок? А, двертка. О, открыть. Уй. В войне. Убегаем отсюда, нафиг. сохранить место. фух ребята! Ну что же, мы дошли до этого места. Мы сбежали от бюро. Мы выполнили задание вернуться к Фрейди. И мы, получается, в гигантском комплексе опять. как-то вот так. Продолжим, ребята, следующей серии. И сейчас у меня уже ночь. Серию начал вот, а вот сейчас уже ночь, как-то вот так, в общем-то, продолжение будет, и не сомневайтесь, всем удачи и всем пока, а продолжим мы, как всегда, скоро, пока.